Так, здравствуйте. Для выполнения лабораторных работ по дисциплине Информатика 1 вам понадобится, соответственно, лекционный материал, который выдается в виде PDF-файла в начале семестра, в котором описан полностью теоретический курс по данной дисциплине. То есть это все можно наглядно посмотреть, листая, соответственно, страницы данного документа. Второе, что вам понадобится, это методические указания, в которых присутствует описание, из каких разделов будет состоять каждая лабораторная работа. А состоит она из четырех разделов. Первый раздел это выполняется лабораторная работа на языке программирования. Дальше, второе это редактор электронных таблиц. Третий ⁇ это текстовый редактор. По каждой лабораторной работе составляется отчет, титульная лист, наименование задания, листинг программы и блок схема. Ну и после того, как у вас приняты все три этапа выполнения каждой лабораторной работы, то есть программа на языке программирования, редактор электронных таблиц и текстовый редактор, происходит защита вашей лабораторной работы. То есть у каждой лабораторной работы есть, соответственно, видеоурок. Дальше описывается, в чем заключается цель выполнения этой лабораторной работы. Ну и приводится к каждой лабораторной работе примерные вопросы к собеседованию. Также в этой методичке присутствует задание на лабораторные работы. Соответственно, вариант задания выдается преподавателям в начале семестра и закрепляется за определенным студентом. Так, сейчас на примере рассмотрим выполнение решения задачи, которое звучит следующим образом. То есть вычислить сумму из двух неравных чисел x, y и присвоить это значение переменной s. Для того, чтобы выполнить эту задачу, вам понадобится три редактора. Первый редактор это редактор по написанию соответственно на языке программирования Pascal APC, который свободно распространяется. Дальше понадобится электронная таблица. Ну, в данном случае представлен Microsoft Excel. Следующее. Понадобится вам текстовый редактор который в данном случае представлен как Microsoft Word, можно воспользоваться открытыми источниками, соответственно, OpenOffice, ну или другими соответствующими редакторами, которые поддерживают как электронные таблицы, так и текстовые, соответственно, документы. Так, ну и сейчас на каждом более подробно остановится, что из себя представляет редактор программирования Pascal есть основное окно, в котором пишется, соответственно, ваш код программы. Дальше нижнее окно. Это вывод результатов. Ну и здесь еще появляется окошко ввода значений, которые вам необходимы для выполнения вашей программы. Меню стандартное. То есть для всех основных редакторов, в том числе текстовые, они повторяются. Он повторяется, то есть. Создать новый, открыть, сохранить. Сохранить как? Печать, выход и так далее. Дальше правка. То же самое, как обычный текстовый редактор. То есть отменить, установить, копировать, вырезать, ну и так далее. Найти. Дальше вид. Данные, данное меню относится к работе самого интерфейса этой программы. Основное, основное меню программы, в котором содержатся основные команды, которые ну, необходимо выполнять для того, чтобы, например, запустить программу, достаточно нажать «Командную строку выполнить», либо используя горячие клавиши. Ну, а для того, чтобы проверить программу на стилистические ошибки, соответственно, существует «Командная строка э компилировать». Хотя при выполнении сначала среда проверяет на стилистические ошибки, если они есть, она их вам указывает на эти стилистические ошибки, при написании программы, а потом лишь только запускает. Если такие стилистические ошибки, написание отсутствует. Дальше сервис настройки тоже относится к интерфейсу программы. Здесь можно назначить шрифты, ну и другие варианты по улучшению, соответственно, к нам. Дальше следующее меню модули, Здесь можно посмотреть некоторые задания и так далее. Ну и стандартное меню помощь. В которой можно посмотреть справку и так далее примеры ну и что из себя кто разработчик соответствующей программы итак у нас есть условия задачи вычислить сумму ну и начинаем писать итак для того чтобы на начинать писать то есть нужно открыть конспект лекций а именно структура программы из каких разделов программы состоит и на основании этого, соответственно, выбрать те разделы, которые вам понадобятся для вычисления программы. Ну, начинаем с первого раздела. Это заголовок программы, который мы оформим следующим образом. То есть всегда начинается с зарезервированного слова программ. Так, ну а дальше идет имя программы, которое состоит из латинских символов и арабских букв главное чтобы, арабских цифр, главное, чтобы арабская цифра не находилась на первом месте все другие позиции допустимы то есть на второй, третий и так далее ну и еще можно использовать так называемый знак подчеркивания имя программы всегда пишется слитно ну и если вы заметили, если вы правильно написали зарезервированное слово то есть оно, это слово выделяется полужирным шрифтом. Так, следующее, что нам понадобится, это раздел переменных, в которых мы описываем те переменные, которые нам необходимы. Это x, y и, соответственно, переменная s, благодаря которой и будем осуществлять вычисление э, суммы. Так, сделаем мы их вещественного типа, соответствующий раздел лекций, типы данных, смотрим. Так, ну и все, что нам необходимо для выполнения программы, мы описали. Дальше пишем тело программы, которое начинается словом begin И заканчивается «эндом» с точкой. Ну и сразу же его напишем. Так, внутри тела программы мы пишем код программы. То есть сначала воспользуемся стандартной процедурой вывода в которой напишем нам комментарий а именно введите x и y для того чтобы вычислить соответствующее значение суммы так ну и Всегда у нас в Паскале, то есть оператор заканчивается э, точкой запятой. Так, следующее, применяем стандартную процедуру ввода и то, что мы описали выше, соответственно, вводим при помощи клавиатуры. Так, для того, чтобы вычислить значение суммы, все у нас есть, то есть и пишем формулу вычисления суммы. Так, после того, как мы вычислили значение суммы, нам необходимо вывести полученное значение, соответственно, на экран. Так, ну и опять при помощи стандартного оператора вывода мы осуществляем вывод значений на экран так отформатируем вывод значений то есть сделаем чтобы у нас было всего четыре значащих цифры в числе так ну и 2 соответственно после запятой Так, все, вот у нас написан код программы. Мы сейчас проверим правильность написания. То есть, если у нас не выскочила какая-то ошибка, то, соответственно, у нас программа написана по стилистически. Языка программы не пускали. Вот сейчас я уберу точку запятой и снова проверю. Вот видите, у нас выскочила, соответственно, красная полоса, курсор мигает на начале, ну и выделена, соответственно, строка RIDBLEM, что, мол, в этой строке находится ошибка. На самом деле ошибка находится выше, потому что курсор мигает в начале. То есть обычно, если есть где-то какая-то ошибка, то есть курсор мигает именно на том месте, и полоса получается красная. Именно там, где находится ошибка, за исключением одного случая, когда у вас ошибка в конце. Так, вот мы поставили, соответственно, точку с запятой. Ну и сейчас запускаем программу. Так, вот у нас запустилась программа то есть изначально у нас вывелась вот эта строка что нам необходимо сделать нам нужно ввести значения ну например 1 и 2 то есть если вам нужно два значения вести то есть вводятся они через пробел если вам нужно вести не целое значение а какое-то десятичное то соответственно вводится через точку например 1,2 целая и две целых например три десятых нажали enter ну и вам показал соответственно при введенных значениях результат все то же самое можно сделать например при вводе значений не через пробел а через enter получается соответствующий результат. Итак, вот у нас написан код программы, код программы написан верно, и мы получили соответствующий результат. Это в чем заключается первый этап выполнения лабораторных работ. Дальше, то есть он у нас является основным, и дальше выполнение зависит именно вот от этого этапа. Итак, вторым этапом, так, мы копируем, соответственно, код программы, который написали. В среде программирования ABC-Pascal и открываем электронную таблицу и вставляем соответственно этот код программы столбец А во вторую ячейку то есть ну и равномерно все строки распределились по строкам, соответственно, столбца А, В столбце Б пишем слово по-русски параметр, В столбце СС пишем, соответственно, слово-значение. Так, если нам не хватает границ столбца, то есть мы при помощи курсора подводим границы имена столбцов, ну и увеличиваем ширину столбцов. Так, следующее действие. Напротив ввода значения y мы сначала пишем y равно, а выше x равно. Ну и вводим те же самые значения, которые мы ввели в редакторе Pascal. Напротив значения x вводим значение 1, напротив значения y значение 2. Итак, напротив строки, где написана формула вычисления значения пишем s равно, а в столбце c записываем, соответственно, формулу вычисления. Как записываются формулы? Простые формулы. Записывается очень просто. Ставится знак равно в ячейке. Дальше нажимаем на ячейку, где у вас находится значение x. Ставим знак плюс. И нажимаем на ячейку, где находится значение y. Так, нажимаем Enter. И, соответственно, видим результат. При изменении значения там x либо y мы, соответственно, увидим новый результат. Сложные функции. Что значит сложные функции? Там, Например, тригонометрические и так далее. То есть их можно найти при помощи вот кнопки FX. Открывается окошко мастер-функций. Изначально здесь вот показаны 10 недавно используемых. Но при выпадающем списке то есть можно найти различные функции, которые вам понадобятся для того, чтобы выполнить лабораторную работу, ну, например, вот математические. То есть сначала идет латинское обозначение, вот там вот модуль пишется внизу, что данная функция обозначает косинусы, арттангенсы. Ну а если функция написана на русском языке, тоже идут в алфавитном порядке, но ниже. Та функция, которая вам необходима. Итак, вот в чем заключается второй этап выполнения лабораторной работы на, в электронной таблице. Ну и остается третий этап, это текстовый редактор. Соответственно, первым делом, что мы делаем, мы пишем условия задачи. Так, а условия задачи выглядят следующим образом. То есть я поступлю, просто не скопирую и вставлю. Копируем. Шрифт уменьшим. Так, вот у нас условия задачи. Следующее. Мы копируем, соответственно, листинг программы. Начиная от слова программ до n -а Ну и вставляем. После условия задачи. Да, при наборе условия задачи у вас встречается формула. Формулы мы оформляем либо при помощи редактора формул, начиная вот с 2007 года, есть редактор формул, который находится в меню «Вставка». И вот показывать сначала существующие формулы. но ввиду того, что из этого перечня нам ничего не подходит. То есть мы, соответственно, вставляем новую формулу. Итак, все то, что можно ввести с клавиатуры, мы вводим с клавиатуры. Все, что невозможно ввести с клавиатуры, для этого вот нам существует во вкладке «Конструктор» латинские буквы. Дальше, если нам необходимо вставлять дроби, дроби, индексация и так далее. То есть, ну вот у меня простая формула. S равно x плюс y, то есть которые можно благополучно написать при помощи клавиатуры. То есть мне не потребовались никакие данные с меню вкладка конструктор так и есть второй вариант написания формулы находится он в объектах открывается окно объектов так ну и существует два две закладки создание и создание из файла то есть нам нужно создание то есть найти в этой вкладке Microsoft Equation 3, нажать ОК, OK. и точно так же у вас появляется окошко, в котором редактируется формула, и появляется панелька, в которой присутствуют те символы, знаки, буквы, которые отсутствуют, соответственно, с клавиатуры в том числе скобки, системы, дроби, индексы, различные знаки суммы, интегралы определенные и неопределенные, матрицы и так далее, произведения. Так, ну здесь точно такой же принцип, то есть ввиду того, что все, что находится в формуле, недоступно из клавиатуры, то есть я при помощи клавиатуры соответственно вожу то есть вот у нас два редактора формул благодаря которым и набирается формула то есть достаточно зайти два раза щелкнуть по ним и появляется соответственно окно редактирования и появляется необходимая панелька для того чтобы осуществить определенные действия то же самое здесь то входим то есть у нас появляется панелька Конструктор работы с формулой, где мы можем найти те символы, знаки, буквы, которые нам недоступны с клавиатуры так, следующее действие после того, как мы написали условия и написали листик программы нам необходимо нарисовать блок схемы программы что из себя представляет блок схема это стандартные графические фигуры в котором пишется соответствующие э, значения. Например, вот в прямоугольнике пишется вычислительный блок. В, в прямоугольнике с кругленными углами пишется начало-конец программы. Условия пишется в ромбе. Э, с одним ходом здесь пишется условия. Ну и при истинности путь, да. А при неистинности путь, соответственно, нет. Дальше циклический блок. Здесь пишутся параметры цикла, то есть от скольки до скольки изменяется, шаг. Дальше все, что необходимо выполнить в теле цикла, пишется здесь. Ну и выполняется цикл до тех пор, пока не закончился последнее выполнение соответственно, параметра. И осуществляется выход из цикла. Дальше вывод и ввод значения осуществляется при помощи параллограмма. Так, ну и прямоугольник с двумя чертами. Здесь пишется имя под программы, в котором происходит вычисление. Ну и еще существует круг, это так называемый соединитель. Если у вас линия разрывается, то есть, например, на одной странице вам не хватило, вам необходимо перейти на другую страницу. Соответственно, на предыдущей странице линия соединительная подошла к этому соединительному, обозначили там цифрами и боками, например, единица. Ну а на другой странице, то есть продолжение этой линии, также начинается единица и идет продолжение, соответственно, линии связи. Ну и пытаемся нарисовать, соответственно, блок схему для данной программы. Пишется она всегда от слова begin и заканчивается endом с точкой. Единственное исключение, если у вас присутствуют в программе константы то после слов BEGIN мы описываем все те константы, а именно значения констант, которые присваиваются перед выполнением других соответственно, операторов по ходу движения от слова BEGIN до NB Итак, рисуем блок схему. Для этого в меню вставки нужно найти фигуры. И первым делом, что нужно сделать, это вставить новое полотно. Вот, ставилось новое полотно, то есть это так называемые границы рисунка, или, проще говоря, мольберт, в котором вы должны, соответственно, начертить блок-схему. Итак, начинаем мы с прямоугольника с круглыми углами. Так, следующий блок, в котором, в прямоугольник с кругленными углами, то есть мы напишем слово «Начало». Дальше, следующий блок, у нас «Ввод значений», здесь можно объединить два этих оператора. Ну и, соответственно, пишутся они в параллелограмме вот значений». Так, следующий оператор у нас вычисления, соответственно, записывается в прямоугольнике. Так, следующее действие у нас опять вывод значений. Соответственно, понадобится 5 мг. Так, и опять нам нужен прямоугольник с кругленными углами для того, чтобы написать в программе конец. Итак, движение от блока в блока мы соответственно используем стрелочки. То есть сначала идет у нас сначала, потом ввод значений. Дальше после ввода значений мы идем к вычислительному блоку. Так, от вычислительного блока мы идем к блоку вывода. Ну и последнее, то есть от блока вывода мы идем, соответственно, на конец. Так, ну и добавляем текст, который нам понадобится для того, чтобы описать наши действия. Так, начало. Дальше вот значение x, y. Так, чтобы написать, скопируем Так, добавим текст и вставим. Так, ну и ответственного на экран ну, и последний блок конец. Так, вот у нас третий этап это оформление. вашей задачи в текстовом редакторе. Так, ну и остается последний, четвертый этап. Это защита лабораторной работы. Смотрите методические указания.